I hope that uh, everybody who comes today will leave with one or two ideas that will help to make their life happier and, above everything else, their business to be more successful. And I'm sure I'm going to do that. день забота о клиентах является сердцем бизнеса потому что собрать 300 человек в один день на одной площадке это действительно показатель того что мы движемся в правильном направлении вы не в офисе находитесь вы не на рабочем месте возможно вы не видите своего начальника и это хорошо у вас будет несколько часов подумать по поводу вашей жизни этот человек, насколько у него очень много энергетики и он весь полон, мне кажется, энергии, жизни это все очень передается. Мы же не можем поменять вчера. Мы ничего же не можем сделать со вчерашним днем. И на прошлой неделе мы ничего не можем изменить. Но мы можем изменить завтра. Все, у кого будет хорошее отношение, всегда-всегда-всегда будут иметь успех. Тут важно не просто как бы, прослушать, а важно то, что Дэнни дает на ярких как бы, примерах практически как бы, навыки. Вот для того, чтобы эффективно себя продать, очень важно интересоваться другими людьми. Потому что на сегодняшний день, дамы и господа, недостаточно рассказывать, надо спрашивать. В принципе, у меня уже очень много идей, которые необходимо будет внедрить в компании. Использование имен ⁇ это самый приятный звук в любом языке. Ну, очень простой человек, которого понятно даже без перевода, даже иногда просто на эмоциях понимаешь его. Вам не нужны удовлетворенные клиенты. Это история. Вы нам нужны клиенты, которые считают, что вы отпад, улет, супер чума, зашибись и так далее. Мне кажется, что сегодня в этом зале особая атмосфера, которая позволяет людям меняться и задумываться над тем, чтобы улучшать свои стратегии клиентоориентированности. The biggest challenge right now is to stop being in the position of what a lot of businesses are doing and that is not doing anything and start to reinvest, train their people, set some goals and be ambitious and go for it.